Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Хочу снять это прощальное видео. Прощальное, ну, как бы оно не совсем прощальное. У меня возникло просто такое настроение, настроение э, по поводу проекта. Ну, моего в частности. Я просто подумал, может он никому не нужен. Вот здесь у нас в группе инвалиды ищут работу, наверное, скоро появится раздел, кто хочет из инвалидов будут создавать свои группы на разнообразную тематику. Можно будет, да, поделиться и пригласить в группы тоже, поддержать и дать какой-то совет. Вот у меня этих групп уже, собственно, создано. И как вы видите, здесь вот эта группа, здесь я модерирую, это не моя группа. И вот мои проекты, все, все они созданы для инвалидов. Вот, пожалуйста, портал для инвалидов. Но это недавно, проект портала, да? Ждем тут спонсоров мы, вот мы тут спонсоров ждем. Вот. Здесь эта выставка э, сделана тоже инвалидами и... Э, я ее э, рекламирую, потому что центральные СМИ, как вы сами понимаете, не освещают такие проблемы. Не проблемы, вернее, а творчество инвалидов. Ну, хотя, хотя помогают, но не освещают. Вот. Вот эта группа, здесь эфиры, радио, видеокод. Вот вы видите опрос. Вот вы видите второй опрос. Что можно сделать? Кто может участвовать? Все могут участвовать. Инвалиды. По, по замыслу проекта могут модерировать, как уже я писал группу, или сайт могут модерировать. Пока у нас нет спонсоров на добровольной основе. В первую очередь надо придумать доменное имя. Вот вот. Портал-то он состоит из сайта. Вот информация. А где, кстати, эта информация? Где-то у меня был объявлен конкурс. А, вот он, конкурс. На название портала, на доменное имя. Тоже. То есть смысл вообще его, его делать, если никто этим заниматься не хочет, принимать участие не хочет. А, собственно, информационная поддержка, это и есть поделиться, чтобы люди узнали. Я всегда делюсь, вот, всегда вступаю во все группы, практически во все группы, которые, вот, можете посмотри, посмотреть, которые мне присылают ребята. Я практически в них во всех состою и в своих группах их рекламируют тоже. Где у меня? А вот. Вот. Вот Светлана группа. Пожалуйста. Далеко ходить не надо. Все группы, которые мо мои, мои и знакомые и незнакомые, вс все, что касается инвалидов, все это я поддерживаю. И вся всякие такие организации, да, во все группы. Это ничего тут сложного нету. Но ну, кто-то просто не хочет вступать. Почему? Потому что будет лента, кто-то может читать ленту, а оттуда получает информацию. Я-то ленту не читаю. Вот. И государственные, и негосударственные, ну тут языковые, курьерские, это что уже касается. Вот такая группа. Вот, туда вступаю. Естественно, у меня нет возможности во всех них принимать активное участие. Но, по крайней мере, я их поддерживаю своим вступлением. Вот. Вот. А у меня же это, это, этот проект э, создан не для самого же себя, как вы понимаете, да? А для подработки и для обучения инвалидов. То есть, в принципе, кто нам будет помогать? В принципе, нам может помогать государство, если захочет. В принципе, могут помогать сюда все, кто хочет, могут помогать. Пожалуйста. Вот. Потому что на сайте, на портале, там, естественно, будут рекламные баннеры, не такие, как, э, что сейчас делается, допустим, в живом журнале или в, в самом же контакте, когда видео человека, который не получает от контакта ни копейки, творческий человек, инвалид, вставляет рекламу, они получают с этого деньги по какому-то праву, они считают, что это им принадлежит. Хотя человек, говорят, что помогает российским музыкантам, а на самом деле они зарабатывают деньги на, на нас же. Здесь я, я работаю уже в интернете. Три года. Вот начал создание своего сайта «Пригородная линия» тоже, но ну, по курьерской части. Сейчас его не буду показывать. А как вот помогают или мешают, вот смотрите сами. Это мой сайт, вы его видели. Доставка полинобласти. Вы раньше его видели, но здесь он не показан полностью. Вот видите, это беленькая штука. То есть сайт Navix кто-то то ли взломал, то ли что-то, я не знаю. То есть теперь у меня, как я раньше наш проект поддерживал, вот этот первый год назад. Инвалиды тут подрабатывали, обучали, сколько, во сколько мне все это встало. И радиокод... Я же не говорю времени. А в радиовидеокод тоже почему-то никто не участвует. Никому это не надо. Если это никому не надо, зачем я его буду вести? Здесь я показываю вакансии и резюме самих же вас. И работодателей, и инвалидов. А, плюс еще музыка, за которую YouTube грозится вообще мой канал. А, а, ну, жалобы приходят. Вот, пожалуйста, ну не у всех есть аккаунт на ютубе, но вы видите, за все это время сколько подписчиков. Вот. Пожалуйста, все вот эти вот эфиры радио-видео-код. Но корейский это другая тема. Вот инвалиды ищут работу. Вот аудио видео, резюме проект, который я собираюсь сделать тоже для инвалидов. Я уже, я уже начал, просто на примере показывал. Аудио-видео-резюме то есть я не вас виню, что как бы мало подписчиков. Я сам, наверное, не умею продвигать свой канал на Ютубе. Но дело в том, что вкладывать еще, еще и туда, и это уже извините. У меня и так ушло. На прошлый проект около 100 тысяч рублей своих денег, которые я заработал, на, курьер... на в том числе и на курьерской. Даже не, не на фрилансе курьерском, а просто на курьерской работе, на раздаче газеты «Метро». И мог помогать. Вот и из тех ребят, которые со мной были, вот только Коля мне помогает. Он делится, он ставит ссылки. А всем остальным, я, я смотрю, вообще никакого дела нет. И вот вы видите, да, что с сайтом стало. Здесь не видно теперь. Здесь у меня по алфавиту было. Так кто зайдет на этот сайт, что он тут поймет. Я не знаю, кто это намеренно вредит, не намеренно вредит. Понимаете, мне как бы это самое... Как бы я христианин, да, я не должен как бы ни, никого ничего винить или что-то такое. Вот, канал на ютубе, пожалуйста, тоже. Прямые трансляции радио-видео-код. Они пока не получаются, но получится. Вот, это тоже я веду, но <coughs> я же не могу один из ставить и песни, которые... Нет, я, конечно, могу слушать песни, которые сам слушаю, но мне интересно именно... То, чтобы люди инвалиды они э, принимали в этом участие то есть если у них есть какая-то про это радио то тоже для для них сделано вот здесь показаны работы творческих инвалидов э, резюме также в вакансии показываются мод канала можете можете посмотреть а это мои подписки плейлисты вот плейлисты можете посмотреть это может каждый проект тоже для инвалидов, тоже независимое творческое объединение, обмен разумов это проект, там все могут принимать участие, впрочем, в каждом могут только э, с той точки зрения, что инвалиды должны э, с этого э, получать деньги со своей творческой, э, со своих, э, так сказать, не только творческой, вообще с любой работы. Вот, вот этот прошлый проект. Да, здесь тоже плейлисты. И вот, пожалуйста, вот на этот. Да, около 100 тысяч, тысяч ушло. Но вот портал, проект примерно... Пример, примерно а, такого плана. Это прототип. Прототип, конечно, это будет не на Wix. Это будет хороший сайт, хороший... Да, но для этого нам нужны спонсоры. Для создания... Сначала хотя бы участие, да, хотя бы вот конкурс. Если он никому не нужен, так я и не буду его делать. Зачем мне это надо, собственно, вести все эти радио-видео-коты и вообще все это. Если ни, один, ни одного человека вообще не принимает участие. Ну, эфир я понимаю, по Москве не все понимают, что, что как, чего делать. Вот, а сложного ничего нет. Вот, пожалуйста, группа. Вот, пожалуйста, портал для инвалидов. Вот, можно участвовать в конкурсе, предлагать хотя бы название, потому что я же не могу. Я У меня есть свое проект названия своего доменного имени. Но я же делаю не для себя, а для всех, кто хочет принимать участие. Вот кто хочет принимать участие, инвалиды, не инвалиды, пожалуйста, могут вступать и предлагать название домена. Как будет доменное имя выбрать, надо поручить это тоже человеку, который хочет. Вот кто чем может опять же помочь, для себя же самого, самому же себе помочь. Вот, пожалуйста, можете почитать, проголосовать, и тогда я пойму, кто, кто будет это делать. Я один ну, все это делать не могу. Да и, собственно говоря, и не хочу. Вот. Теперь что еще? Группы, группы, пожалуйста. У меня есть пять групп, которым, которых я предлагаю инвалидам стать модераторами. Вот. Я не говорю про эту группу портал для инвалидов. Вот Света говорит, предложила, что она будет модератором, но там нечего модерировать. Там нужно собрать именно команду, найти спонсора. Вот что нужно делать конкретно здесь инвалидам? Это нужно найти спонсора, да делиться, да, чтобы об этом проекте узнали. В общем, может сделать свою группу или канал на Ютубе отдельно. Не знаю, или модерировать. Какую хотите. Вот, например, вот эту. Ну, вот эту вот группа, это вообще чисто коммерческая, я так понимаю, группа. Почему? Потому что здесь идет принцип, да, принцип такой в центре да кто что хочет кто что хочет допустим ненужная или какая-то есть ситуация я вот например часто раньше у меня не было денег но было очень много книг я выходил на улицу и продавал эти книги потому что нечего было есть но это давно было вот и можно таким образом все что хочешь может кому-то нужна зарядка для телефона может кому-то там одежда кто-то хочет Кому-то вот э, такая вот такую я поставил. Это по примеру того, как я увидел группу все, все до тысячи. Вот. А почему это? А почему это я считаю перспективно, да? Как, как бы в плане в плане рекламы. Я не знаю, может та группа тоже ничего не зарабатывает, да, на этом и просто так это модерирует. Вот, пожалуйста, все до тысячи. Вот, пожалуйста, вот. Сколько вы видите участников. Прайс рекламы. Вот прайс рекламы. Почитайте прайс рекламы. Выберите город. О, это еще на Питер и на Москву. Отличная площадка. Пожалуйста. Здесь сообщество отдам даром и бесплатный Питер. Вот реклама. Да. Стоимость. Стоимость одного поста. Вот мы читаем. Да, ну в этой группе конкретно. Стоимость одного поста. Вот вы видите, что делается. Платные услуги группы. Группа оказывает платные услуги. Вот, пожалуйста, помогайте раскручивать группу, становитесь модератором, предлагайте свои Свои цены за услуги, хоть как Хоть пожертвования собирайте, хоть на рекламе зарабатывайте Пожалуйста, опять-таки говорю, все для вас Вот она группа, но почему я ее так назвал? Потому что я живу в центре, вот я ее назвал, по примеру сделал, имею полное право Правило написал Можно здесь быть участником, можно здесь быть модератором Но это что касается коммерции а что касается некоммерции, у меня есть пять групп, это все тоже для инвалидов. Мой заработок в сети можно ввести, находить какую-то информацию, то есть эта группа наполняет, находить информацию. Никаких э, не лохотронов, никаких, это строго, модерация строгая. Вот Просто если кто найдет полезное что-то. И модерировать, собственно, удаля, удалять все всех. Вот, ну, всех, всех, кто нарушает правила. Калибри и слон, пожалуйста, это творчество. Стихи всякие интересные видео. Ну, там написано курьерский, но не только курьерский. Что хотите? Можете вести обмен разумов. Там надо искать двух людей, ну, хотя бы одного, да. То, тоже раскручивать. Искать человек, людей двух, которые будут обмениваться уроками на, на, по разным дисциплинам на безвозмездной основе. Вот уже три, да, мой заработок в сети, калибр и слон, обмен разумов. А, потом вот эту группу, но ну, эту группу, в принципе, я, э, здесь, здесь я сам пока что, э, пока что веду ее. И вот носороги, пожалуйста, тоже для вас сделал онлайн-газета. Вот вы пишите в группу, вот то плохо, все плохо, еще что-то плохо. Да, группу, группу свою, например, создали или что-то хотите, тоже можете поделиться. Вот здесь у меня ссылки. Вот говорят, как ты ни копейки не зарабатываешь. Это мне человек вчера спрашивал. Он не поверил, что я ни копейки не зарабатываю. Я ему говорю, прошлый год 100 тысяч рублей я вложил раскручивая свой проект, выплачивая зарплату и все остальное, около 100 тысяч рублей, которые просто ежемесячно из моего бюджета, который составлял у меня пенсию плюс заработок мой на работах, на подработках. Вот. Вот, это Александра Радченко, группа поэта. Александр Радченко поэт, выпустил книгу «Синий зонт», она называется, на сайте она тоже есть. Вот на этот сайт, я, не на этот вернее, этот, этот я не, не знаю, что с ним случилось, в общем, у меня не очень хорошие, как бы, эти самые мысли. Вот, и школа SEO для грудничков какое-то время работала, пока что там тоже активности особо не было. Стипендий была, активности не было. А что я по 500 рублей просто так буду платить? Тоже вы знаете, как бы из своих денег не очень хочется. И, и кто думает, что я там ставлю ссылки, где-то там, да. И они там, или какой-нибудь сайт, который у меня здесь. Вот тут наши сайты в работе. Сайты в работе. Вот немецкий язык. Сайт немецкого языка. Школа, вернее. Вот. Кто-то думает, что вот они что-то мне платили. Вообще кто-то платит. А я вам говорю, мне лично никто не платит ни копейки. Я просто нашел, я даже не думал, я просто пошел по курьерской, опять-таки, работе, не фрилансу. По фрилансу у меня так и не было заказов. А я пошел по, по работе официальной. И нашел в бизнес-центре Тушкову. И, за, и зашел, как бы там было закрыто, позвонил Денису, вот основателю. Денис, в отличие от многих, которые отмахиваются как от какой-то чумы, от людей, он просто, как бы, видите, как бы наш проект совершенно, он такой непрезентабельный, да, вот наш как бы. Ну и что он говорит? Он человеческий ко мне отнесся и говорит, пожалуйста, это самое, я могу предоставить вам, то есть мне, начальный курс немецкого бесплатно но так как я в то время корейский все-таки ну пытаюсь да у меня еще были дела кроме этого я говорю нет не надо спаси спасибо вот я разместил это как бы здесь по ценам идет у них и в телеграме приложение проходил очень, очень удобно вот и кто еще здесь размещен, да, ну, я я уже все показывал, я говорил, это наши знакомые наши друзья. Вот, и поэтому и, и друзья друзей, друзья знакомых были размещены здесь, но я и потом половину убрал, потому что они... Вот даже можно с главной страницы посмотреть. Тибетская лечебная комната знает, кто этот человек, сам он знает. Кто этот человек? И почему и почему он тут вот эту продает лечебную комнату? Инвалид тоже, да? Что? Я буду брать деньги с инвалида, что ли? Вот, пожалуйста, «Синий зонт. Это Александр Раченко. Вот представление его книги. Он инвалид сам. Вот это у нас арт сам сайт, который армянский, который неизвестно, что. Я сейчас даже не знаю, что с ним. Они с нами тоже по-человечески поговорили, на этом, на этом закончилось. Ну а что, висят они тут и висят. Вот это наши 1 PCR, наши так, так так называемые партнеры, которые даже разговаривать не могут нам нормально, по-человечески. Вот здесь это место для рекламная, да, для другого нашего сайта спонсору партнеров Вот. Это школа фитнеса, да, это... Это на, из моих родственников, то да, так скажем, родных людей. Что я не имею права разместить, и что я буду с него деньги брать? Нет. Вот это автошкола, которая, в которой Коля нашел подработку. Автошкола заплатила в Московской области ему за работу. А, тут размещается у нас автошкола, правда ссылки на нее почему-то уже нету. А, нет, вот телефон есть. Да, так что до сих пор она у нас рекламируется, и тоже, на, как вы понимаете, никто из них нам не платит, потому что вот это, собственно, это я и есть. Доставка в Ленобласть. Как я буду сам... Вот, это Коля тоже нашел, это Колин знакомый, от которого ни ответа ни привета я не знаю. Он говорит, толку нету, ну нету, значит, и денег нам, соответственно, не, не, не платят. Вот, это служба, в которой я сам подрабатывал курьером. Который получил много заказов и, и который очень мне помогает и по сей день поддерживает меня на плаву. То, что то, то, то, та работа, подработка курьерская дает мне пропитание. И поэтому, естественно, я никаких денег не беру. Вот этот человек, и, ну как бы там люди работают тоже инвалиды. Вот, пожалуйста, этот проект. Вот ссылками тут делюсь, обучения сейчас нет. Ну, в принципе, можем его начать, если кто напишет. Но никто не пишет. Вот наши услуги. Вот этот проект. Вот около 100 тысяч рублей. Пожалуйста. Как, что я заработал? С какого? Скажите мне, кто? Сумки. Здесь я доставил одну сумку. Тоже девушка-инвалид работает. Школа настоящей любви. Да? Тоже я этого человека знаю 20 лет. И э, как бы... Как вы сами понимаете, не зарабатываю. Я ни на ком не зарабатываю. Вообще, на людях я не зарабатываю. Вот это наша, наш интернат, в котором я работал волонтером. Они выпускают Pne Times. А. Вот, даже вот все ссылки, если, если кто где? Найдите мне хоть одну ссылку. Найдите мне вообще хоть одного человека, который мне заплатил. Вот мне. Из моих друзей на мой проект человек перевел 100 рублей, да, это школа корейского языка МИР. Вот, на, на мой проект обмен разумов, ну, вообще, на, на, даже на проект портала, так скажем. Один человек мне перевел 100 рублей. Вот. Еще И еще перевел мне, вот кто продает тибетскую лечебную комнату, он мне 100 рублей на телефон положил. Понимаете, это люди, они как бы от души мне помогают, от души помогают мне. А все, а то, что касается бизнеса, у меня здесь нет ни бизнеса, никакого никакой коммерции нет у меня здесь. У меня здесь проекты для инвалидов. Вот, вот. Кто из них? Вот это я, да. Вот это тоже про, проект настоящей школы, школы настоящей любви. Вот это тоже э, проект э, этого человека. Вот это наш проект. Все. Где здесь заработок, найдите мне. Вот носороги, пожалуйста, вы можете. Здесь мои песни, стихи мои бывают, творчество. Здесь рас... это рассказ у меня. Вот у меня рассказ здесь про то, как... Про реальный рассказ. Вот правило, пожалуйста. Это первая в мире онлайн газета для инвалидов. Кто в нее пишет? Никто не пишет. Вот, можете модерировать, пожалуйста, искать информацию, рассказывать о себе, о жизни инвалидов в своем городе. Что хотите, новости, какие, какие интересные у вас происходят. Не что у вас там сказал какой-то там депутат или какой-то там, я не знаю, а что вот у ваш соседа инвалид говорит конкретно, какие у него проблемы. И что я, я как бы, ну, конечно, должен сказать, что я всех люблю, и потому что я христианин, я не должен таким тоном вообще разговаривать с людьми, но я, я просто говорю, что меня некоторые вещи поражают. Я вам говорю, я, я делаю это, вот группу модерирую тоже. Я для души это делаю. В своей группе, наоборот, мне модерация, работа в этой группе, она мне помогла. Тем, что я стал развиваться сам и думать, как мне дальше чего делать. Вот, это вот огромное спасибо создателю, потому что новые идеи возникают. Это очень полезная группа. Вот, и поэтому за то, что я его модерирую, за то, что ин инвалидам лучше делать, тем более тема трудоустройства, это моя тема. Поэтому я как бы вообще, если там была бы реклама и платили, и кто-нибудь платил бы, да, за нее. Это другое дело. Вот, а так-то чего? Пять минут там отклонил, спам, убрал. Вот-вот тебе и вся модерация. Вот. Пять групп, да, своих, я говорю, вот уже, ну, набралось 4 или 5. Может, я пойду вон в Яндекс еду курьером работать. Вместо всего этого тут копошения полторы тысячи платят э, за смену. Ходи балду, пинай, ничего не делай. Полторы тысячи за смену. Чё мне? Я курьер, у меня опыта больше десяти лет. Я буду тут сидеть, глаза таращить, я по десять часов сижу. Делаю все это, все выдумывая. Для кого я это делаю? Все, никто не вступает, всем просто по барабану. Может быть, и я всем по барабану, и проекты мои всем по барабану. Ну и ладно. Чё я тогда буду этим заниматься? Я лучше... Заработаю денег и поеду я вон корейский учу и поеду в Корею. Да, я, кстати, поеду в Корею на потом как-нибудь. Потому что я хочу выучить не просто говорить по-корейски, все. Я хочу хорошо знать корейский язык. Не надо меня спрашивать, зачем, а то я начну вам отвечать по-корейски. Вот. Я уже умею, меня научили. Так что, так что все, вот сделано, все для... Вот я думаю, что мне, как мне, думаю, эти проекты все мои, которые я придумал, все, без, все безумные, никого нету, думаю, ладно, что людям надо, что? Как инвалидам заработать? Что людей интересует? Что ли? Вот стол находок придумал, пожалуйста, кто нашел вещь какую-то в Питере? Может, пожалуйста, вот я нашел. Нож, например, рабочий, мастеровой. Может кто-то потерял, кому-то обидно. Такой нож. Он все-таки мастер к своему инструменту, он очень как бы привязан. Пожалуйста, раскручивайте эту группу, модерируйте. Все, все для вас сделано. Понимаете, и сайт этот сделан тоже для вас. Вот из него потом как-то, ну не из него, вернее, а... Портал, да, проект портал, у меня есть видео вот на ютубе, можно зайти посмотреть проект портал, во, ты проект портал, вот можете посмотреть даже сколько видео просмотров, на канал никто не ходит, ничего, здесь его работ... ничего не смотрит, да, вот работа Ивана Ищенко я представляю, это у меня ютуб глючит опять, но я говорю, кто-то может взламывать, зачем они это делают, я и не и знаю, но Христос говорил, что надо всех прощать. Вот, пожалуйста, делюсь ссылками. Делюсь ссылками. Вот, написал, почему важно. Да, от мошенников же, от мошенников опять-таки. Вот группа. Группа я. Здесь любой человек может зайти. Да, в эту группу попасть. Пожалуйста. Да, вот такой. Вот здесь, здесь же эту группу. Здесь может работодатель нас найти. Вот так. Такого вот дела. Нет, ничего, сколько тут просмотров. Я не знаю, сколько тут просмотров. Причем в радио-видео радиовидеокод, да, то что, то, что я ставлю песни наших любимых, э наших любимых э э певцов-исполнителей, да, все, все кто любит, может, кто-то слушает. Вот, и они очень тоже, тоже... Ну, это Ютуб жалуется, они сами на нас не жалуются. Они, со, они сами понимают. Понимаете, что... Вот, и, конечно да о чем это я не смотрят никто не смотрит никому не надо я конечно понимаю это тяжело если бы там было написано как заработать пятьсот миллионов за, за один день или что нибудь какое нибудь вот какое нибудь вот у меня здесь все есть то да кому это надо где тут где тут просмотры нет каждый конечно волен смотреть вот я например тоже посмотрел бы с удовольствием лучше выступление группы пикник или, или каверы или кавера кино или допустим Борис Гребенщикова там интервью или еще что-нибудь. Цойба посмотрел. Чем, э, чем какого-то Владимира Шарова, который там опять о своих проектах говорит, или как корейский, который мало кто хочет учить. Допустим, нет, я не призываю. Вот инвалиды ищет работу, пожалуйста, два. А что тут я уже не помню? Один просмотр. Аудио видео Как вот никто не хочет аудиовидеорезюме видеорезюме для себя снять? Если, если вы не умеете делать это, ну пишите в группу. Я ищу работу. И что работодатель о вас должен делать? Вот. И все это я говорю не столько деньги. Сейчас уже деньги не вкладываю свои. Это все время, время, время, время. Для чего? Для кого? Ну вот свои группы я веду по языкам. Это это мне интересно. Я сижу как бы это. Здесь по трудоустройству и проекты для инвалидов мне тоже интересно. Но как бы как я один, один их вытяну без поддержки тех, вернее, даже не даже поддержки, а просто какой-то, я не знаю, участие какого-то тех, для кого я это делаю. Я говорю, можете свои проекты делать, я их поддержу. Мне легче участвовать в другом каком-то проекте, да, чем свой делать. У меня нет, как видите, организаторских способностей. У меня нету какого-то такого, как это сейчас говорится, харизмы, не харизмы, я не знаю. Понимаете, у меня есть идеи, у меня есть проекты, у меня есть вот свои какие-то, да. Ну, может, они не для всех. Может, это кто-то думает, что это фигня, надо другое делать. И вообще, как бы. Тут что тут смотрит, тут психи какие-то, еще кто-то такой там. Вот, поэтому, как бы. Пожалуйста, ради бога, хотите, чтобы был, был э, портал? Да, а это я всем говорю, не только инвалидам и инвалидам, э, государству, не государству, вообще, хотите, пожалуйста. А что у меня тон такой? Да просто мне, говорю, мне написали, что э, типа я что-то зарабатываю в интернете. Да, Господь свидетель, что я только вкладываю в это все и все ссылки, которые у меня стоят. Опять пойдем сейчас по второму кругу. Нет, просто может кто-то не верит. И кто-то думает, что я вступлю, вот мы его поддержим, там вступим в его группы, он рекламу будет получать, он заработает. А мы, а что мы? Где? Ну пройдитесь по всем группам. Посмотрите, вот даже самое многочисленное, которое вообще посвящено тему заработка. Кнопка пожертвовать. Да, кто-то мне кто-то мне жертвует, кто кто мне жертвует. Вот, я поставил эту цель для модератора. Написал свой номер Киви кошелька. Да. Угу. Это я предложил э, группу эту модерировать. Николаю. Чтобы, чтобы он э, при э, пожертвовании номер написать его, как, как, какие там можно Вконтакте? пожертвование и вести эту группу вместе он э, бу будет модератором и я буду тоже наполнять и он будет наполнять чтобы мы хоть 5000 месяц набрали ему опять же ему а не мне вот и где тут кто учимся рисовать кингисеп группа мне мне заплатила что ли или кто кто здесь здесь из них мне что заплатил вот эти видео, я говорю, снимаю. Это мало того, чтобы поснимать полчаса, так еще загрузить, сколько это уходит. Час в день. Я радио -видео -код только. Вот, по языкам. Ну, здесь все, понимаете, здесь пока что такой заработок в сети. Еще говорится, мой, как говорится. Да, вот здесь наш она нас исследует, пожалуйста. Вот они к нам прислали хотя бы. Исследуют они инвалидов. Ну, молодцы, конечно, институты, и это хорошо, социальных проблем. Вот, ну, это мои идеи уже не касаются, они касаются языка, это не к теме. Да, вот, делюсь творчеством, пожалуйста, приходите Галерея Борей, художники, скульпторы, художники э, в основном, да, и там работы лепка из глины, пожалуйста, слепили. Кого это интересует? Сотворение мира, Ветхий Завет. Бог, Слово, Свет, Сотворение. Да, свое видение. Кого интересует? Да. Вот так вот. Что-то я не видел ни по телевидению, ни в газетах. Что-то не освещали. Наши... наши этот мастер-класс симпозиум вот, пожалуйста, дизайнер ВКонтакте, вы можете научиться, идите, пожалуйста, каждый месяц, вот. Ради бога, я вам не буду рассказывать о моем, о, о моем, так сказать, о моей попытке, э, так сказать, для инвалидов, чтобы они научились. Пожалуйста, а он мне точно так же, вот как, вот, как вы говорите, тон, да? такой же тон точно такой же тон понимаете никто ничего не хочет делать а чего я буду вы не хотите вы ничего не делаете вот ничего не делаете, вот задание вы ничего не сделали все какой портал для инвалидов что вы хотите как прийти там сесть и получать деньги да и что а кто должен это все делать папа карла нет вот так, идите, пожалуйста, вот, дизайнер ВКонтакте, учитесь, учитесь. Если вы хотите зарабатывать в интернете, да, ну что, я не знаю, кто как. Хотите, спамом занимайтесь, куда хотите, идите куда хотите, вот я вам как скажу, честно. Кто что умеет для меня, так, кто умеет, что делать по душе, тот пусть то и делает. Я сторонник такого подхода к работе, душевного, а не коммерческого. Вот я люблю писать, например Я этим и занимаюсь Вот мой заработок, тоже Идите, пройдите на этот сайт Можете даже не регистрироваться Посмотрите партнерскую программу Да даже что я вам говорю Мою Даже вот я тут Потихонечку скреплю Скреплю, скреплю Вот партнерская программа моя По которой я будто бы зарабатываю Вот мои ссылки партнерские Охрененно, да? Ваша ссылка. Где у нас тут статистика? Пять переходов. Как их? Было пять. Ну, их было сначала два. Да, даже регистрация. Регистрации ноль. Но я понимаю, что не каждому это надо. Английский, может быть, на этом сайте не надо учить. Я не знаю. Вот. Пожалуйста. Причем я не знаю, вконтакте я давал ссылки Там посмотрел, наверное, человек 50 переходом по, Переходов по моей ссылке было гораздо больше Значит, кто-то ворует либо переходы, либо вконтакт ворует, либо сайт не считает Достаточно у меня было там переходов Может, регистрации не было, но по моим ссылкам переходило Либо они просто не ставят партнерские Ну, сайту тоже надо зарабатывать И вконтакту надо зарабатывать Понимаете, всем надо зарабатывать Одному мне ничего не надо. У меня есть пенсия. И я еще хожу курьером по это самое. На, на, на один заказ, там, на. На час в день. На час или там на два бывает. Все. Вот, вывод денег. Сейчас выведем. Да, и что тут? Вот даже можете условия почитать. Пожалуйста, называется мой заработок в сети. Ну да, когда, вот опять же, с первых 60% от первых оплат пользователей. Здесь же при регистрации никто ничего не платит, и я, естественно, ничего не платил. Но после покупки абонемента, да и я его, наверное, не знаю, куплю, не куплю, мне хватает пока и так учить английский. От восьми когда она наберется, через восемьдесят лет, может, через восемьдесят лет, я не знаю, это все зависит от того, какую политику сайт выберет. Если он выберет нормальную политику, нормальную, добрую, хорошую, ха, хотя не знаю, ни от чего это не зависит. Вот, рекламирую, как могу. Все. Что еще? Вот канал на YouTube виду. Эти все э, для инвалидов, пожалуйста. А, Мое аудио-видеорезюме, это как бы пример, вы можете свое сделать, мо может быть и неудобное. Вот, а шрифте брали Вот я придумал назвать портал елочки. Вот кому нравится Ёлочки портал, и вообще э, нравится мой проект, э, да, то, что я сказал, что все пошли все нафиг, да, прощальное видео, я прощаюсь и все, короче. Ну вот, тому нравится. Как мне нравятся елочки, пожалуйста, другое название могут предлагать. А могут вообще послать меня в баню, отписаться или не подписываться, или не делиться. Вот. Чем, чем больше будет участников, тем больше будет э, материалов в группах. Опять же, опять-таки, в моих, но ну, можете сказать в моих, да. Я их что, я их что украду у кого-то. Я утю копейку, у кого украл, хоть копейку я тут заработал в этом вашем заработок в сети идите то туда вам где предлагают пожалуйста куда хотите не хотите может вам проще другое делать на авито выкладывать объявления еще чем то еще там деньги даже живые. а проект портала что будет он не будет кому какая хрен разница обучение это кому это надо это все трудно да ну и ладно не хотите как хотите я, я говорю что все делал для вас, для того, чтобы модератор же там, там и зарабатывал. Я не буду все эти группы модерировать, спасибо. И вести я их тоже не буду. Я туда сейчас кидаю информацию, которую сам нахожу, которая мне интересна. И выкладываю и, выкладываю, между прочим, и свое творчество. А то, что допустим, видео какие-то ВКонтакте, я не ВКонтакте не заливаю. О, спасибочки большое. ВКонтакте я буду заливать, потому что Контакт потом заработает на этом видео деньги, вставят туда опять же какую-нибудь юлу, причем не не баннером, а вот так вот Врубаешь видео, песня на две минуты и реклама юлы на на на сколько-то там. Что получает автор ролика? Вот в том-то и дело, заработок. А да в ВКонтакт бедный не зарабатывает. контакт умирает. ага. Вот живой журнал. Да, вот вы видели, что с ним стало. Вот, пожалуйста. Живой журнал. Что вот это мне? О, вот это особенно мне дало большой, большой приработок. Блин. Столько нервов потратил, честно говоря. Что даже не хочу рассказывать. Вот такой вот за.. Эта группа вообще называется разведка. И до сих пор... Она идет, это разведка. Тут и есть и мошенники, тут в молитвенной комнате сидят. Пожалуйста, ну не, не совсем мошенники, ну разные сомнительные предприятия. Что я хотел показать? Я уже забыл. Вот группа, пожалуйста, поделился человек. Я не знаю, инвалид он, не инвалид он. Я как проверю по, по страничке ВКонтакте, что я буду спрашивать с него. Я спрашивал только документы, когда у меня была школа SEO, когда я деньги вкладывал свои. А так нет, так я не спрашиваю. Пожалуйста. Вот создал человек группу, в нашей группе попросил поделиться. Я вступил, пожалуйста, вот. Что мне, трудно что ли? Во многие группы я вступил. Вот ролик, да. Человек поет, «Мой друг», у него есть другие ролики, там реклама вставлена от ВКонтакта. Пожалуйста, вот ВКонтакте заплатила хоть копейку ему? Ни копейки не заплатила. Я говорю, только-только делают то, что ну, не ВКонтакта. Кто-то, я не знаю, специально. Вот с сайтом на Виксе что стало, вот так. Вредят опять-таки. Вредители. Вот, пожалуйста, радио-видео-код участвовать проще простого проще простого можно даже не во время можно в любое абсолютно в любое время в группы зайти и написать свою историю свои пожелания свою заказать песню пожалуйста в любое время кто туда заходит то туда подписан а если никому не надо опять таки вопрос все. И то, что я всех рекламирую, все знают. В группе ребята все знают, что я их работы рекламирую. И все они, да, все они меня поддерживают. Вот, теперь мы будем... Вот группа. Вот. Группа его, пожалуйста, здесь. Тоже проект, тоже вступили. Вступили, раскручиваем, да? А что такое раскрутка? Все считают, что вот да надо, вот деньги, да, нет денег. Вот-вот научит какой-то человек. Вот еще что-нибудь, да. Сейчас многие всех научат, только всем деньги нужны. Вот. А, а поделиться, как бы репост сделать, чтобы люди узнали. Ссылку, ссылку поставить. Найти группу по тематике, поставить ссылку. Это никто не может. Все лучше сидеть. Да, в интернете, и и думать, а как бы мне тут заработать. Все, поэтому, если, если не будет, понимаете, да даже если у нас будут 100 спонсоров, которые дадут нам каждый по миллиону, понимаете, что поймите такую одну простую вещь, что, что я не буду делать портал просто вот как бы чисто для себя, чтобы мне одному там учиться и образовываться, да. Можно, конечно, да, какую-нибудь кинуть фишку, типа как заманивают, но я не хочу никого никуда заманивать. Я вам прямо говорю, хотите участвовать с душой, как бы, да, это самое, поддерживайте любой человек, инвалид, не инвалид, пожалуйста, не хотите, не надо. Вот. Я займусь своими делами, я займусь корейским, чем угодно. У меня полно дел. Чем не, чем не дело, бы, я говорю, абсолютно без всякой поддержки. Как, как кто-то, люди на инвалидах зарабатывают, говорят, мы даем -то им чего-то, чего-то. Государство им дает, а не инвалидов обманут. Вот как делают. А, а я реально, реально платил зарплату у меня здесь есть даже вот сотрудники сотрудники или где где уже я даже не знаю все здесь выложено вся правда пожалуйста работникам вот все это уже сто сто лет назад все было вот да, сейчас уже, конечно, я это я это прекратил уже. Вот этот вот заработок. Да, он был в тот год и работал. Куда это? Школа SEO была, да. Куда это делось? Сотрудники. А, вот они прям на странице сотрудники, да. Вот это я, собственно, был сотрудник. Вот у нас, э, кто нам помогал. Да, наши группы рекламировал, да, и зарабатывал, то есть свои группы вел и нам помогал, да, сотрудник. То есть, я раскручивал эти проекты с ее помощью. Коля помогал, тоже Коля зарабатывал на этом сайте. Еще у нас заработали двое сотрудников. Я им переводил тоже. На школе SEO платил. Ну, кто отказывался от стипендий, тот отказывался. Но я говорю, там особо, особо тоже активности не было. Вот, все. Кто мне давал деньги на это, никто не давал. Никакие государства, никакие эти. Да, поэтому такое вот, вот видео, вот как будто у меня настроение. Вот видите, примерно вот. Примерно вот такое, вот такой, вот так, и вот так, и вот так, и все. Потому что за компьютером сидеть вредно очень долго, тем более, что если никакого толку с этого нет. Все, всем спасибо, всем удачи. Заходите, ищите работу, работодателей приглашаем. Вот. А... Я не знаю, что будет с проектом, что будет с порталом. Если активности не будет, то и сами понимаете. Свои, может, у кого будут проекты. Вот Всем удачи. И до новых встреч э, где-нибудь э, где в других проектах. Аминь.